О, что Мешать за... Окей. Хотел... Просто телефон, просто летает. <свят> Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами рубиться в киберпанк. Мы вместе с Джеки сейчас идем на ответственное задание. Мы должны выкрасть биочип. Вот в этом чемодане находится тот самый робот Болт, который умеет ползать по стенам, делать всякие прикольные штуки. Бак, мы приехали. Еще раз, Брой на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиматаки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в Кампэки. Не Волнусе, я помню. Ой, я бы запомнил. Было бы хорошо себя запомнил. О боже мой, я забыл. Добро пожаловать в Кампэки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Uh, я увижу, когда текст, я его вспомню, скорее всего. Простите. Ни хрена себе небольшая, тут все красным загорелось. зачем вы принесли военную технику на территорию камбеки Плаза. Мы торгуем оружием. А, простите? А, вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Окей. Ага. Хорошо. Теперь я, да, но я пошел. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. А я, я сканирую, все, сканирую, идет. Ох, как освежает, если честно, мне нравится. Спасибо. Прошу. Спасибо большое. Фух. Все в порядке, Джеки. И добро в -плаза. Мы хотели бы зарегаться. Хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя Викторино Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Мы что в одной будем типа спать? Что так, за легенда я у нас? Уведомлю Такисан, что вы приехали. Это херово, это не по плану. Быстро, ви, отвлеки ее. А -а -а -а. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного. Я и сами его уведомим. Извините, Таки вас ждет. Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у такие из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала Да, просто кошмар Хорошо нашелся, Джек Понимаю Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже О, и еще одна маленькая формальность Активируйте чип идентификатора Уступаю тебе, Хьюга Окей А, я Хьюга, да, а его зовут, как его зовут? Все в порядке Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Окей, пошли, пошли, пошли, Джек. Погодите. Есть ли задание какое-то там, пояснение, что-нибудь в пояснении? Подробности прошу. От... А, легенда открыть. Это не та легенда. О, нет. А, Нет. Ладно. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюга? Типа такого mm -hmm. нету города? Уютный отельчик. Не то, что Клоповни, куда нас поселили в тюрьме. Ты выглядишь вот. как идиот, хватит. Как ты что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не поцеллял. Я её боюсь. Окей, давайте будем спокойны Хорошо, что там не стали предлагать варианты отвлечений. Хотя это было бы прикольно, если бы несколько вариантов было Мол, как отвлечь ее? Что придумать? И можно жестко напортачить с самого начала Добро пожаловать в Плаза В будние дни заказа нет Можете выбрать любой свободный столик Или можете сесть у стойки, если хотите Надо будет привести сюда вместе Когда мы завершим сделку а... Эм, Идем в комнату. Приведешь, приведешь. Пошли. Найдем наш номер. Готя, а что за 15 метров? Чего? А когда я говорю, что головы, типа, сушим. Ну ладно, фиксим. Вы Не вы будем. Слушайте, положить, да? О, что Мешать за? Окей. Просто телефон. Хочу... просто телефон, просто летает. Посидим. Нет, это нормальная маскировка. <смех> как я выгляжу? А, неплохо Не ожидал, что скажу это, но по-моему неплохо. Знаю, А, такая скорость, 500. офигеть. Фух. Пропуск в высшую лигу задание Джеки бы понравилось это название. Ох, он умрет сегодня, я чувствую. <coughs> я буду винить себя в этом. Я думаю, что По мере, Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Ну что, мы пришли. Окей. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверу. Си-си, Мекуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Ой, это прям как The Witness, помните? Можно было загадки решать. -ж -ж -ж -ж. Аврелли, аристокин... Опа. О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканеры, посмотри. Смотрим. Это телевизор. <-звук> Гостиничный терминал. Дверь. Вижу. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Что? Что происходит? Система исправна. Заряд а болт уже что, ушел? Да, да. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Давай. Виктор, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А, у них наблюдение по всему... А, а что сразу я? я, я не хочу им В от некоторых... Да я хочу управлять. Да я хочу управлять. Давай, давай, беру. Да. Поехали. Переключаю тебя на вид с а если закружится голова, не пугайся. Оу! Немного не то. Все, картинка есть. Нельзя просто взять да, и вытянуть. его в другой шахте. Того. Из офиса. Где другая шахта? А, а заходит компенсацию за Вижу. Деньги Может быть, прям надо нажимать, да? Прям надо выборы. вот так. А, он невидимый же, да, миш. все. Влеча Блин, какой он прикольный. Какой он крутой. Мне кажется, его механизмы должны очень быть слышны людям этим. Может быть и нет, я не знаю. Давай, гоу. Хорошо, наша задача... Вот он. Наша задача просто обнаруживать вентиляционные решетки. Да, да, да, мы можем это сделать. Сейчас Террариум? У террариума панель управления. Вряд ли пригодится. Думаешь, Что -а скажешь насчет -а. телека? Кто? Скажу. Я считаю, что это. Вот, охладите. Контроллер а температуры и воздуха. Для, Для того, что раз, высылай туда волк Сейчас пошли. Костюм-то у него крутой, но с душевым путешественник. В смысле по бабам ходить любит? И я бы согласилась с ним спать. Даже если бы он об меня ноги вытирал Ты лучше стекло <свист> нормально вытри, подруга У тебя везде разводы Ага, кажется, есть, да? Сейчас террариум будет... все, да, загорелся другим цветом Бак, сработало Я еще не так Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед! спасибо потом скажешь да ты мог бы просто по стене проползти что ты рискуешь так Ладно Это такие задания, где невозможно просрать Так, я вижу, ну просто сюда иди Ведь только это место, да? Это не подвох? Нет, не подвох Следующую камеру Воу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 Нет. Ну вот, по идее, вот эта точка доступа, может быть, чувак. А, а вижу. Итак, переключаться 3.1 1 Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Так, что теперь? Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. ретро не спрашивай. А этот резидент нас не поймает. Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже, сука, сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Да, я понимаю, надо открыть дверь, да? Экран Ага Похоже, шахта идет через обе комнаты Сейчас посмотрим Теперь переключись на другую камеру Кажется, я нашел проход Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру Все, я понял Сейчас у сюда придет А, я его видел через окно Что там у тебя происходит? Ты залез? Теперь всё. Ви, подключай к креслу. Выполнение команды. Давай, вперед, болт. Ты где? Блин, увлекательно это все. Так прикольно. О, прикинь, какая тварина на тебя будет так залазить, пока О, ты. Как фейсхагер! Остается тут. Будет смотреть за резидентом. Покажу в основной сеть кампэкки. Можешь выйти из системы. Боб... Боб... Боб... Как? Все, я вышел. А, а, а! Ничего. Голова кружится просто. О, прикинь, вот это было бы головокружением. Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется Пару часов? Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером Спасибо, так и сделаю э -э, Ну, в принципе, да Можно посидеть немножко Отдохни Поговорить пока. с Джеки Сесть, садись Да что? Несколько часов спустя думаешь, Ого Почему он отказался? А, кто от чего отказался? Еринобу Буарасака от хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью... Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Ха, турист несчастный. Ой, мини-чёрта, он только что зашёл в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Окей, за дело. Эй, Бак. Вот это... Чё, всё время было на связи? Три с половиной часа. Слушай, насчёт твоих бонов. Чьих твои бонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужимое прощение. Ох, чувствую, сейчас будет что-то неладное. Нас подставят, нас вынесут. Забавно, что когда я иду вперед, игра не позволяет мне бежать быстро. Но потом, я когда жму вперед и вправо, например, стрейф, он ускоряется. Ч ⁇ Джеки? Ну ч ⁇ Джеки? Готов? Готов? А, я жму, я жму. А чего вы все притихли-то? Тогда это... Анекдот хотите? Нет. Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? О, Нормально. Хром -хром. Нормально. Слушай, нормально. Нормально. А, погодите, где же мы? Мы здесь. Ребята, внимание, сейф. Только быстро. Давай. Пистолет. Где-то был здесь. Ищите Ты смотри. Так, биочип взять. Угу, угу. Где-то был пистолет, я забыл, где. Вот, вот он. Юринобу оставил нам подарок. Ясно. Хорошо, что вспомнил про пистолет. Теперь так, пипа. походу, нам не придется говорить свою легенду. О, дождь пошел. Драма, нехорошо. Джеки, мы бы тебе лучше стоять на стрме! Нам летит. Бак. Не знаю, кто это, но на ноги весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. О, мне тоже. Ты долго еще, ты... еще а 70. Что? 30%. 20. Его? Почти готова. Давай, Дс, стоп! Круто. Забирай, забирай, забирай! Ну. Чип в <таспорядок> Умное стекло. Для Но чего оно просто. нам нужно? Думаю, да. Все, уходим. Гоу! Вперед! Сканирование завершено? Завершено? Няма! Стоп, нельзя. Ее ренобу сейчас войдет. Трепчитесь. Где? Большая колонна туда. Да ты, бля, шутишь? Нет, полезайте в нее. Как? Сюда? Это не Я, в курсе, что правило... Я думал наверх надо будет побежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он с этим киборгом сраным. Он увидит, что пистолет исчез. Охранник. А это человек? Что он такой подзавис? Что он такой подзавис? А, потому что, что я сканирую. Они, блядь, кого там несет? О, нет. Нет. <гас> не может быть. Откуда они взялись? А, Элератор? там посадочная? Еще одна ебучая легенда. Тише, вряд ли тут есть звукоизоляция. А, я ж уши заложил. <смех> Мне нравится, что тут типа так показывается сначала на оригинальном языке, а потом переводится. Типа <смех> тут устройство. О, нет. Внимание. Он сканирует. <смех> Конечно. Не говори Если бы он нас увидел Он не увидел Помолчи, окей okay? Просто охуеть не встать Он же Он полутруп 気にしたことなんかないだろうあんたの問題点はそこだ世界は自分自身にまふわせると思ってるごまんだよよりのぶどうしてここへ直々に俺に屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか出る杭は打たれるとよく言うだろう自分の言葉じゃ何も言えないのか<笑> Кстати, тут охранник ушел. Кибер. <соцентричный> Он сейчас убьет его Или что сделает Сейчас Тараса бульбу включит Трещина Какая неловкая сцена Так, нет, все в порядке. Мне нравится вот эта трещина. Я хочу... Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания... О, oh, нет! Что случилось? Кто-то... Кто-то... Кто-то... Кто-то... Кто-то... Кто-то... Что-то... Золото... Но... Аккемура... Что ты работаешь? Что ты говоришь? Что ты Он понимает ведь, он же понимает в чем дело Конечно же понимает Ему достаточно взглянуть на эту трещину Чтобы понять, что здесь было что-то плохое А еще увидеть На него же на макушке прям рано от, от удара От стекла Ой, не спрашивай Семейные ссоры Все, валим Ну что тут скажешь Сейчас будет не продохнуть от охраны Ёб твою мать, это пиздец Так, вытаскивай нас отсюда Бак, вытаскивай нас отсюда, быстро Секунду Нет у нас секунды, сука Да, есть кое-что Давайте в окно дивара, Окно Джеки, го в окно Все, Джеки, в окно Там Есть лестница Лестница Где? А, нет. Нельзя Нет, нет, нет, мать Меня дошли Бак Нет. Блядь. Гоу! Лига, да? Доволен, нет! Джеки? На лестницу! За углом. Погодите, я понял! Бегом! Сюда! Сюда, Джеки! За... Да я понял! Да, да, не говори. Ну с чего вот так вот скатимся на этой горке? И будет окей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Надеюсь, не у них нет тепловизоров. По-моему, те ребята нас видят. Ч ⁇ делаем? Прыгаем! Я нажал прыгать. Да, блин! Неужели мы потеряли сознание? Нет. Есть, покажи вы все. Покер на помехи. О, черт! А, еще бы немного. Его пробили. О, мудрец. Это херово. А -а -а. Джеки, ты ранен? Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация! Целостность типа 94%! Он разрушается! О. И чё? И чё делать? Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проем! Звони, давай! Невозможно! Ви, по всем каналам! Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки... 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но... Раз нет другого выхода. Название отца, отца и Святого Духа. Аминь. Что там? Что ты видишь? Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы. Ничего не поменяем. Когда вернетесь, мы воним чип, просканируем и очистим мозг Но сначала вы должны выбраться оттуда Мы работаем над этим Надо вставать, ну! Дэл, мы будем через пару минут Приготовься, ясно? Разумеется, мистер Уэллс Да вставай ты! Смотри, у меня, бля Нам надо как-то дойти до фая, Оттуда спуститься на парковку как ничего не уронили, все? Ё-моё, пошли! Короче, надо действовать максимально аккуратно сейчас. Бух, ладно, берем. А, вот тут лестница. Тут камер нету никаких. Так, вижу. Так, Давайте попробуем, не знаю, перегрузка оптики Пусть ослепнет Вот тот пусть ослепнет Ой, не то нажал, черт Отмена Все, нажал Окей Так, этот чувак вообще не вид Стоп Давайте ему перегруз оптики сделаем Так, один мы его вырубили он нифига не видит. И, и видит! Что-то заметил. Осматриваю территорию. А почему нам туда показывает? Подождать возможности обезвредить охранников дополнительно. Так. Перегрузка оптики очень странно. Почему нам туда показывают? Поверь, я Ой, блин! Поле... Все, жопа ладно, хрен тебе, ничего уже не сделать. А это что даст? Что-то мы сейчас взломаем, я так понимаю, да? Будет прикольно. Так, и девять, пятьдесят не выполнено. Почему? Я не, я не, понимаю, как эта хрень работает. Ладно, черт с ним. Все, все, все, все, все, все. Окей, сюда. Можем пройти? Не можем? Джеки! Стоп, а как же, как же наше снаряжение? Как обидно, что я так, что я таки спалился неаккуратно Джеки, тут вообще борзый Сюда! ощущение как будто, если я возьму пистоли, он будет гораздо сильнее. Так, погоди, вот. 34. Ну, похоже на то. <смех> Зря ты так думаешь. Все, готов. Есть. Оу. Напнуть. Да. Хороший выстрел. Спасибо. Бежали. Оу. Давай, воткнуть в себя. Есть. Они все еще они видят, да? Мы уже не можем, в принципе, скрываться. Вау! Вот Что это за личное подразделение? Сейчас разберемся с ними. Вы хороший пестель вот это я Надо взять оружие. Так, снаряжение, Б -б -б -б. третье оружие обязательно поставить вот эту вот штуку, этот дробаш. Окей, кажется, он лучше, да, чем все остальное. Есть. Идем. Музыка прекратилась, мне кажется, мы можем идти медленно. Мы всем <.iro> Или не можем? Не можем. Хорош. Оу. Так, проходим. Да уже давно вроде как. ой ой ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. А, прям увидели. <м. Ладно. Может быть сейчас у нас будет возможность тихо пройти. Пока сейчас ощущение, знаете, такого линейного шутера, потому что вроде город есть, но мы толком ходим по всяким зданиям и так далее, коридорам, в общем. Но уровень напряжения соответствует. Какая приятная музыка. А, погодите, что у нас есть? Мы еще не взяли. Нет, пока еще не взяли тот дробаш. А кстати, что у нас сильнее? 132 единицы в секунду. 97, блин. Ну, пестрель, да, в раз лучше. Мы тебя не Он на меня напал! Кто? Какие-то нервные, по-моему. А, увидели. Фига, они быстро замечают. Давай, добивай его! Есть! Не никого, слышишь? Ладно, мне кажется, здесь было бы чертовски трудно пройти. Все незаметно? Что -то тут еще, смотрите, какие войска... Ага, так, снаряжение. Я не понимаю, на какую кнопку нажимать снаряжение, я подзабыл. Так. Вау, что это такое? Сигуре. Оно уже у нас сделано Вот Правильно? А, нет, два сигуры Немножко не то Я хотел вот этот дробовик Во Где второй чел? Все тихо Не видит Не видит не видит, не видит, не видит, не видит, не видит Все, есть шанс на стелс Успешный Идем Идем Тихо Все Уснул Выспится Идем, идем дальше Я Кучу же чипов понабрал И вообще ничего не прочитал еще ну, В принципе, это уже вы можете читать сами, когда будете сами играть в эту игру. Так, у нас там раз чувак ходит. Один всего, да? Ой, думаю, что это у меня в глазах все лагает. Так, давайте, чтобы труп никто не нашел, мы поднимем его. Ой. Идем со мной, идем со мной. Я вижу. Выходи. Уф, ой, ой, ой, что это было? А, его отнесло. Блин, как так? Да что происходит? Че это было? И все-таки сдох, да? Я его, <смех> я его беспалевно положил. И он сдох из-за бага. Не, не Тут есть да, я пытаюсь найти их. Тебе на О, нет. Так, перегрузка оптики. А вот где камеры, я пока еще что-то не понял. Погоди. Там. Хорошо Там бэки Отвлечь врагов не своих и Я еще носу тебе на Да, перестань Назад Назад Назад, Назад. Все, увидят Противник. Ну Противник. ладно, все Ну давайте сюда, идите. какое то сраное оружие. Или нормально, непонятно. А он упал, умри. Очень долгая перезарядка. Надо менять. А что рванет? А вот лифт, собственно, так близко Критическое Окей Окей Да что? Ладно, пойдем туда, Джек Где? где? Где чувак? Где враг? Короче, на пролом пошли. Вон он. Все, готов. Заберитесь, чуваки из Дума как будто. Воу! Граната летит! Да уже прилетело давно! Просто в наглую фигачим его. Все, упал. Долгая смерть. Драматичный актер. Ух, какую-то крутую штуку взяли. Вот он, лифт. Пожалуйста. Есть. Сюда, сюда, сюда. 150 лет, блин, так круто. как просто бык. Сейчас, сколько можно? Что-то медленный лифт. Он может еще медленнее ехать. Вау! Сейчас начнется. Хорошо прям в голову попадаю. Ну-ка. В голову, в голову. они сильные какие там очень ребята. Броня у них офигенная. Да, штаб тебя. Есть! У-у-у-у-у-у-у! Чем это у меня? Да хватит! Спать! Так, камера! Выключить! А, ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ Ч ⁇ чё дают? Ага! Сейчас попробую, Я не знаю, что даст нам. Значит, нужно БД, 5, 5. БД. Потом можно 5,5 или Е9. 5,5. Почему не вып... добыча данных 3 не выполнена? Я не понимаю, почему. Я где-то упустил, походу, что-то. Выйти из программы. Хорошо, что-то мы там сделали, что-то не сделали, я не понимаю. Хрен с ним. Ой, блин, трое. Дай, стульчик, прикрой меня. Ты чё встал, блин? так замыкание тогда там челетится что ли был только что один чувак, который вообще был жестко прокоцан. Так, стоп. Лечиться. Иди, не все, все, все, все, все. Мы Взлом протокола. БД, где БД? Раз, один С. А -а -а -а. Я понял, в чем лоханулся я. Я понял, в чем я лоханулся. Я понял, как это работает. Так БД БД. Надо выбирать сразу нужную дорожку, кажется. Готов. Готов. Подбираемся. Есть! Уау! Wow! Так, тут надо ломать. Значит, БД, БД, БД. Один С. Нужно, чтобы было две БД и одна... Один С, да? Ба... Я не понимаю... Но есть у меня один «С». Потом... <звук> Получилось что-то? <звук> Стоп, погодите. Что у нас еще есть снаряжение? Мы же какую-то новую штуку взяли. Так, 98. 101 единица. 105. Это вообще стоит 14. Окей, пусть будет вот это. А нет, а вот что сильнее из этого? 132, 114 Блин, мой пистолет, который я нашел гораздо прикольней Вот этот розовенький Вау, так, ничего не можем сделать Кинуть могу у него что-нибудь? Не могу Тогда просто сражаемся Добраться до лифта надо. Может быть, не обязательно сражаться с ним. Может быть, просто надо побежать. Окей. Бегом! Давай, Джеки! Да. Просто ждем. Есть! Сюда! Да! Джеки, поторопись! <kten> просто пулю в лицо... Твое лицо в порядке? Сюда, заходи уж. Нет? Было бы здорово, если бы ты поторопился. Спасибо. Ну же, ну же, ну же, ну уже. Есть. Фу, живет. На лице, наверное, да? Да сколько можно? Какой? Я тебя понял. Да ломай, газуй! О, Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Он за плен, Как дела у машины? Отлично, но к сожалению, за нами погоня. О блин! Что это? Замейте. О, нет, это, это чел. Я а, разберусь. А, нам же сказали оставить, оставить все проблемы за дверьми автомобиля. Какого фига? Так, сняли. Сняли. Где он? Все окей? Нет. А где боевой режим этого такси дурацкого? Где? Стреляйте, ракетницы! О, сон, да, да я, я видел. Спасибо. Я сам это сделал. Получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к риперу, сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Я... Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Так ты скоро увидишься с Мисти? Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Мисти. Она знала. Она все знала. Блин, я был готов к этому, но все равно как-то грустно и жалко чувака. Нет. Нет, ну Джеки, ну Уэлсон. Блин, ну жена. она. Хороший парень был, приятный. Это была дружба настоящая. Отправил домой к семье. Я думаю, он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупа Алехандра Уэлс, владелица бара Элькайода Кохо. Я доставлю его тело в целости. Мистер Дэшон ожидает вас в номере 204. Черт, мутное стекло, даже не дает последний раз посмотреть. <музыка> Ладно. Я думаю, на этом мы с вами закончим этот выпуск. Трагичная концовка. Посмотрим, что будет в следующей серии прикольный сюжет здесь мне нравится мне почему-то есть дело до персонажей есть дело но вот... <смех> убили персонажа для которого мне было дело черт теперь я сам по себе а знаете когда ты сам по себе на себя не так ну за себя не так переживаешь как за других Ах, потому что у тебя есть автосейв, <смех> есть чекпоинты, а у них нету к сожалению Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Вступайте во все мои соцсети и ставьте доску своими. С вами был Юджин. И всем пять.